Итак, капканы. И сейчас Павел задел один из таких важнейших капканов, капкан вины, который разрушает нашу жизнь. Но есть еще 11 капканов, которые так или иначе тригерят в нашей жизни, так или иначе цепляют нас за боль, цепляют за какие-то старые воспоминания, которых мы фактически не помним, но ощущения, которые подрываются. И давайте еще раз, посмотрите. У нас есть гормональная э, тема, которую никто не отменяет. У нас есть гормон адреналин. И гнев, является, гнев и плохая ярость являются продуктом полураспада. Вот это, то есть гормон выплеснулся в кровь, начал там распадаться, и мы чувствуем испортившееся настроение и определенную агрессию. Изначально это базовая эмоция, гнев, которая позволяла э, спастись, спас, позволяла выжить, потому что в этот момент идет бросок я не знаю, там, энергии, бросок крови сердца начинает быстрее биться, ты быстрее можешь бежать и так далее. Но сейчас, когда эта эмоция уже давно социально модифицирована, она уже обросла какими-то множеством-множеством, то есть мы, сама эта эмоция буквально несколько минут длится, но мы можем в этом состоянии находиться очень долго. То есть уже, получается, мы отошли от своей истинной природы. Итак, есть гормон адреналин, он выбрасывается в кровь, начинает распадаться, мы испытываем ощущение гнева. Есть гормон норадреналин, он выбрасывается в кровь, и мы испытываем ощущение страха, определенного бессилия. И сама эмоция всегда короткая, но мы надолго в этом застреваем. И потом к этому начинает добавляться история обиды, разочарования, каких-то вот это все мысли, формы наших а, вот, размышлений, наших выгод, которые мы распаковываем на ту или иную эмоцию. Он не должен был меня обижать, он не должен был со мной так разговаривать, ну и так далее. Да? Все, и мы начинаем вот в это себя заматывать. И вина, которые не позволяют увидеть вообще, в принципе, эту историю. И еще 11 капканов, которые являются э, краткими мгновениями, из которых можно было бы в моменте вырваться, но мы не позволяем себе из них вырваться, потому что мы там застреваем, потому что мы начинаем закрепляться. Нашему мозгу абсолютно все равно, какие неровные связи фиксировать. Мы можем фиксировать связи радости, связи удовольствия, связи достижений, связи силы, мы можем фиксировать, связи потери связи не знаю там разрушение связи обиды связи собственной немощи и это просто дорожки набор каких-то внутренних ощущений и мыслей которые знаете как доминошки если вы поставите давайте десяток доминошек и толкнете первую десятая через некоторое время упадет а почему упала десятая с доминошками все понятно, потому что толкнули первую. Но в жизни мы начинаем рассуждать так. А десятая упала, потому что ее толкнула девятая. А девятая почему упала? А потому что ее толкнула восьмая. А восьмая почему упала? а потому что я толкнула седьмая. А седьмая почему упала? Слушай, мне вот вообще сейчас некогда вот тут перебирать твои доминошки, я пошел заниматься какими-то другими делами. И вот здесь как раз то, о чем, опять же, к Павлу, да, к моменту, откуда вот это ощущение усталости, вот еще и над собой работать, еще и все доминошки перебирать по одной, чтобы понять, из-за чего там случилось падение десятой. Падение десятой случилось из-за того, что толкнули первым. Нужен, не знаю, нужен выбор, нужно намерение, нужно желание быть счастливым человеком, качать и создавать что-то в этой жизни, за что будет э, гордиться моя семья, гордиться там мои дети, мои внуки, мои правнуки. Но первую доминошку мы чаще всего не видим. Слишком много надо думать, слишком сильно надо погружаться. Мы так отвыкли думать, мы отвыкли вообще работать. Наша современная действительность и действительность, которая, например, сейчас растит детей, приводит к тому, что как только мы что-то захотели, мы получили это немедленно. Я захотела какую-нибудь еду, я тут же пошла, ее купила себе и съела. Я захотела какое-то удовольствие, я пошла, включила. Мой мозг захотел не быть в скуке. Я я там включаю э, планшет, открываю Telegram или YouTube или еще что-то и начинаю себя развлекать. То есть мы абсолютно перестали тренировать <coughs> терпение. И я как человек такой советской системы, кстати, где-то проводил в детстве в деревне, Конечно. Да, наших много еще. Мотоциклы, селена, речка. Конечно. Но там еще были такие моменты, когда нечем заняться. Плохая погода и старшее поколение не да, в духе. Да. Да, и тебе становится скучно. Вот скука, как ни странно, это один из мощнейших э, инструментов для нашего развития, продвижения, процветания и возможностей. Когда ребенку скучно, мы, он начинает погружаться в себя и распаковывать ресурсы. Он начинает открывать какие-то такие каналы, которые никогда не откроются. То есть родители, заточенные по то, чтобы отдать своего ребенка в 10 э, кружков, а между кружками забивать его пространство мультиками или фильмами или еще чем-то, это родители, которые не дают своему ребенку скучать.